Итак, вот этот драндулет нужно убрать. Убрать его. По-моему, этот драндулет никуда не подойдет. Инвентарь инвентаре И, как И, или Е, или ТАП, Окне, чтобы я смог и назад стрелять. Нет, согласись здесь, это же круто стрелять назад. И вот этот будет стрелять назад, это же круто. То есть противник а, будет буквально умирать за секунды. А, -ха -ха -ха -ха. а так я очень сильно приливаю меня. Это, равно, знаете, как туда Куда поставить? назад. Увеличить пространство. Только 900 очков вообще можно! О! В бое. Рели 30 деталей. Защищаем базу. Защищаю вас. Это Она пустыня. Она пельменная. Все эти пустыни. Я двоих убью. Последнего заварим и домой. Yeah! <свист> мы неразвим, <свист> мы признали. <свист> понимаете? Ногу выживали. Ногу, я читаю. Платят. Фура, Фура, прием. Чего притих? Время переклички. А -а -а -а -а. Да у него, поди, опять там музыка на всю катушку играет. Конечно играет. Я ее отсюда слышу. Смотрите, как бы пассажир не проснулся. Он троих наших в Вальгалу отправил, пока его вылавливали. Ох, не нравится мне, что командование с этими... Не хочу я. Вау, Я и так вам Смотрите что нам дали! А это что у вас? Вот на этой Вау! Вау! То мне только не дали. А. Тебе можно рассчитываться. А это вовсе всегда. И сюда. Обличенная в цепь всегда. Что? А, не глядь, числа деталей. Смысл? 20 из 20 деталей? Это пипец, как мало. Ладно, надо поставить себе колб. Который будет защищать меня вот эту вот штуку. Но ведь? Да, намного. Сейчас вот вот штучки 20 засы. Ну блин, это мало. Ну, реально, да, блин, это мало. Пердоход, падли, блядь, 20, 20, 20, Это реально 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, что это лучше обрезка какой-то обрезка это когда обрезают толщину я не шучу это реально мало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 Подождите, подождите! Потом вот так вот. Ну два. Заткни стазги, блин. Давай что ли? Похоже, тупой, дубли, дубли. видео ой, мы выпали Куда? Постарались, так постарались! Нифига в тюков не ходят эти ромки Классно, видите? На 20 секунд кровавый скалы Они нарушают моё авторское право Кровавый скалы И да, я так и... Думал, там не стоит лица этих креатив команд. Господи, Это А там. 对对对。 Я что это ну, не нагреваются? Что же даже не нагревается? сопротивление бесполезно! Видите, я задолго стреляю! Я задохнул! Если вы не живу это, еще ловит, еще ловит, ловит. это что? Я еду вперед, и стреляю, задом. Видите, как классно? Пять две детали! Ура! Я прийти! Вот и первая победа! Вообще-то это какая уже такая? Четвертая, пятая стань! Сейчас заготовим еще один, понимаете? Новые деталь! Но! Вроде! Так. Позже сюда. Мои мелкие нету. Дай детали. Хорошо, тогда вот это вот я думаю можно снять. Сниму сюда вот это вот. Чтобы тоже стрелять задом. О. Но уже боюсь! сильными оконами правда они не более сильные. а вот здесь будет шершень идеально правда вот это вот так вот расстреливает вот так вот, вот, так, вот. а вот эти вот будут очень сильно бить видите? видите я я стоял вот в эту сторону а враг был вот здесь я своими а также боковые поднимаются, стреляют в Ну, комбезады, конечно Они прямо только для пляжа 6 симпатичные Да Атака Атака Добавил субтитры Я что, уж у Все. Все. Я Я не буду. С последнего завалим мы домой. Забиваем, забиваем! Я четыре ухудливаю! Девочки, девочки, девочки! Девочки, ей, Девочки, девочки! Девочки, девочки! Девочки, девочки! Девочки, девочки! Девочки, девочки! Девочки,